Ну, конечно, этот псалом надо читать спокойно, так, знаете, и вот эту вот молитву Давида с, э, с собой соизмерять, со своими переживаниями. Мне думается, что сейчас такое время тревожное, в котором больше всего созвучны именно вот эти вот переживания, тоска глубокая видна у автора псалма. Даже одиночество слышится, что он находится в таком состоянии, в таком окружении, что у него просто нет на кого опереться. Негде найти поддержку, ни от кого он уже не ожидает помощи, только от Господа. И вот я думаю, что сейчас, может быть, нам более всего очень важно найти эту связь с Богом. Это вот исцеляющая связь, это связь, которая поднимает павшего который защищает обиженного и огорченного, который дает силы вставать и идти вопреки всем обстоятельствам жизни. И когда он говорит, удалитесь от меня все, делающие беззакония, он, он говорит именно об этом. Там депрессия, там угрозы, там осуждение, там безнадежность, там говорят, да кто ты такой, да? А удалитесь от меня. Господа увидел, Господу свое сердце открыл, и от Господа услышал это ободрение, ты мой мой, я с тобой не бойся благословения вам, друзья мои